80% капитала у меня было потеряно. После того, как я ушел на ноль, то есть первый миллион долларов, соответственно, заработал за три года. Угу. Как можно делать деньги, как можно это делать, зарабатывать? И как снова не попасть в ситуацию, когда их нет, в течение 3-5 лет достичь капитала в миллион долларов? Получается ли, что для большинства людей твои услуги и то, о чем ты говоришь, в принципе, недоступны? Ну, потому что мало кто заботится о создании благосостояния семьи хотя бы на 20 лет вперед. Люди задумываются о выживании. Получается ли, что твои услуги, и то, о чем ты говоришь, доступно, скажем, одному проценту населения государства, у которых уже есть деньги? Или все-таки твоя деятельность приносит пользу гораздо более широкому пласту людей, потому что задумываться об этом, во-первых, в принципе полезно. А во-вторых, я даже думаю, что очень многие не знают разницы между доходом и капиталом. И максимум того, с чем они сталкивались в плане инвестирования, это книжки вроде богатый папа, бедный папа, где все сводилось на уровень примитива. Доходы. Активы это то, что дает вам деньги, пассивы это то, что у вас деньги забирает. Нет, ну то есть. Ну, опять я могу рассказать свою историю, То mm -hmm. есть, я, когда я работал в тройке, ну, у меня была хорошая зарплата, э, то есть семья привыкла очень много тратить. Ну, то есть у нас траты в месяц были при том, что я жил в Воронеже в региональном городе, то есть расходы были где-то ну, 1150-200. Потом тройку купил Сбербанк, в Сбербанке на самом деле долго я не продержался, потому что мы там все-таки с менеджерами не нашли э, общего языка. Ну, суть не про это, а суть про то, что была моя собственная яма. То есть потеря работы, маленький ребенок, собственной недвижимости нет, потому что я всегда считал, что это достаточно дорого в России стоит, не покупал ее. И, ну, скажем, яма, да, причем при всей моей там экспертизе, которой меня обучили, я там настолько поверил в одну идею определенную, что я практически все деньги в нее вложил. 80% капитала у меня было потеряно. Но при этом свой миллион долларов я заработал. После того, как я ушел на ноль, то есть первый миллион долларов, соответственно, заработал за три года. Uh -huh. Когда я там смотрю назад и пытаюсь понять, что же поспособствовало этому, да, то есть ну, вот такой вот резкий взрывной рост, uh -huh. то получается, что самое основное, что повлияло, это вложение собственное образование, uh -huh. собственное развитие. То есть даже когда у меня там не хватало денег заправить автомобили. Я все равно платил курсы и тренинги для того, чтобы повысить свой интеллектуальный капитал. Uh -huh. И именно развитие интеллектуального капитала, то есть повышение уровень знаний и осведомленности, как можно делать деньги, как можно это делать, зарабатывать и как снова не попасть в ситуацию, когда их нет, как раз таки привели к тому, что э, ну, состоялся этот рост, uh -huh. опять-таки появились состоятельные люди, но с другой стороны, я понял, что очень важно отдавать. То есть, не, не грести постоянно под себя, а отдавать, потому что ты постоянно должен делиться знаниями, которые, ты, которые у тебя получены, ну, как это сосуд, да, то есть, ты не можешь его наполнить, если он у тебя там под, под, под края залит. Поэтому, если ты получаешь знаниями, ими обязательно нужно делиться. Потому что, когда ты денешься, начинается такой, запускается механизм вот этого вот обмена энергиями, знаниями, да, то есть, uh -huh. и поэтому, соответственно, у меня есть курсы, тренинги, в которых я обучаю людям и делюсь вот этими знаниями. И другой вопрос, что многим может быть тяжело принять вот эту вот концепцию долгосрочного планирования, но с такими людьми я не работаю. То есть это идет постепенное погружение. Да? То есть задача провести человека, вывести вот на уровень моего мышления, вывести на уровень твоего мышления, вывести на уровень мышления состоятельных людей с активами, там, ну, как минимум от 1 миллиона долларов. Да? Идеальная картинка – это чтобы там, ну, повторить мой путь. То uh -huh. есть, в течение 3-5 лет достичь капитала в миллион долларов.